Итак, добрый день еще раз. Добрый. Сегодня у нас традиционная встреча по понедельникам. Теперь уже ставший традиционный Zoom. Сегодня у нас никаких розыгрышей нет. Сегодня у нас чисто рабочая встреча. Угу. И, Людмила, ты стала, скажем так, инициатором да. той темы, которую мы сегодня будем обсуждать. Я думаю, что она интересна очень многим. Вот, поэтому угу. э, я предлагаю еще раз сформулировать твой запрос, угу. и мы с тобой начнем этот клубок разматывать. Да, ну вот я тут хожу-хожу, э, и когда говорю, у меня э, доход от э, ламбре стал меньше двадцати тысяч, даже меньше, может быть, 5 тысяч, меня как-то э, ну, вот, ну, не очень хорошо, думаю, даже продукцию себе э, приходится докладывать, до чтобы покупать. Uh -huh. Вот, и хожу тут размышляю, думаю, что же такое, вот, и подумаю, и про себя думаю, Но ну, любой бизнес требует работы, если не работать, то какой, ну, это не бизнес уже, если не работать. Ну, и вот, и тут, тут думаю, что, что же делать, допустим, есть у меня структура, и каждый раз им звонить, вот, до этого звонила, звонила, и получается, что у меня такое ощущение, что я навязываю, uh -huh. навязываю. Uh -huh. И вот тоже ну, неприятное такое ощущение. Может быть, как-то с другой стороны на это смотреть, потому что работа есть работа. Вот я и говорю, в чем же складывается работа, чтобы и не навязывать, и... А все равно хочет, ведь это мне вот, прям очень нравится, и духи людям надо, и уход нужен, может, не с кем еще что-то. Такое прям хорошее дело, но как заинтересовать людей, как сделать так, чтобы... Они регулярно, вот одна у меня, допустим, клиент есть, я знаю, она через полгода заказывает уходовую косметику, uh -huh. и она очень благодарна. Она, у нее когда заканчивает, я уже чувствую, там проходит, и звоню ей, и она заказывает, и как бы мы остаемся, и она довольна, и я довольна. Uh -huh. Может быть, есть люди, с которыми э, через три месяца, вот как вообще вот это вот все сделать, чтобы, я говорю, и, и не навязывать, и в то же время быть людям полезным, uh -huh. полезным. Mm -hmm. вот. а потом допустим вот сейчас я уже иду на место это у меня дом, там дом плохой э, квартире же, это загородный плохой интернет вот mm -hmm. и это раз про ум слушала э, какой-то ну, занятие какое-то но ну, и вот сейчас это очень много вебинаров и э, послушать там ну, занятий все они как-то попадают вот И они сказали о, об обсуждении Получается, еще есть, вот я у меня сейчас пришел, пришел на ум, что вот у нас есть, допустим, косметическое ламбре, да? Uh -huh. И не надо ждать, когда мне напишут отзыв. Надо говорить, вот вы посмотрите, потом мы созвонимся и с вами обсудим этот вопрос самому. Конечно, предварительно тоже еще раз посмотреть и написать, какие вопросы можно задать ну, вот, человеку, которого ты пригласил. Uh -huh. Потому что, вот я смотрю, все-таки не все пишут отзывы, и, а тут пообсуждать, поразмышлять, и в то же время и получается в, в обсуждении, и от, ну, как это, взаимосвязь, что ли, получается, отношения складываются. Да, да. Так. Вот, ну, вот тут надо, вот, вот я до этого вот знала, что мне, мне надо делать звонки. Но я долгое время сидела, говорю, на том, что я новичков не приглашала. Угу. В любом случае надо еще и, э, ну... В любом случае, ну, как-то что-то делать для того, чтобы где-то находиться где находить людей. допустим, сейчас здесь санатории тут все санатории что ли, сидят на улице даже не выходят Но в любом случае делать какие-то действия, чтобы встретиться с человеком. Опять же, если, допустим, я встречусь, говорят, что нельзя сразу в лоб, ну, допустим, Аламбре рассказывать, это в один день, пусть, пусть я и не сразу в лоб, но я там за ним могу поговорить, то да но в любом случае, я же не знаю, будет ли у меня еще возможность еще встретить с этим человеком. Да. Угу. Вот как это вот все организовать. <кười> <кười> То есть ты хочешь, чтобы я тебе сказала, как это все тебе организовать? Ну, вот какие действия делать это? В любом случае, Буду, результати... конечно, не все будут результативные, но в любом случае, будут они результативные, не будут. Вот надо вот... Ну, вот все равно, что-то делать. Я говорю, тем более, меня все время восхищает двоюродный брат, которому я говорю, 69 лет вот недавно вспомнилась. Он домохозяин, он каждый день пишет себе план на следующий день. Каждый день. Uh -huh. А мы занимаемся бизнесом, мы план тебе не пишем. Uh -huh. То пишем, то не пишем. Uh -huh. Как получится. Вот, э, что мне нравится, Людмила, в общении с тобой. Ты знаешь ответы на все свои вопросы. Ну, хочется еще раз услышать. Ты знаешь ответы на все написать. свои вопросы. Ты знаешь ответы на все свои вопросы. И ты знаешь ответ на вопрос, в котором ты вышла в чат. И... Нет, мне надо, чтобы у меня сложилось по полочкам. Хорошо, сейчас мы об этом поговорим. и Просто нужно, вот, как ты говоришь, вот, разложить по полочкам, да? Да. И, И повесить на стену. Выбить на... Выбить на камни. Да, да, да. Хорошо. Значит, давай тогда начнем разматывать, хотя еще раз, вот для, того, для понимания тех, кто, скорее всего, будет смотреть запись. Сейчас на встрече у нас присутствуют все уже более-менее опытные, а, те, кто не первый день, здесь новичков нет на данный момент. Все уже обладающие определенным опытом. И а, вы прекрасно знаете, что вам нужно делать. Все. Проблема только в том, что вы не делаете. И придумываете себе 150 причин, почему я это не делаю. Мне нужен список, мне нужно его повесить на стену. Еще что-то, еще что-то, у каждого свои варианты, у каждого какие-то свои отговорки, почему я этого не делаю, но вы это не делаете по какой-то своей внутренней причине. Мы сейчас не будем заниматься психологией, мы не будем там разгребать ваши какие-то там завалы, почему вы это не делаете. У меня вообще на это есть один единственный ответ, вы этого не делаете, потому что вы не хотите, для вас это не важно. Для вас это неприоритетно. Вы спокойно, вы себе вы создали себе такую картину мира, в которой можно не делать. И поэтому вы не делаете. Вы прекрасно знаете, что вам нужно делать. Я не говорю про новичков, у которых действительно нет понимания, какие шаги делать. И ровно для этих новичков у нас существуют первые деньги, у нас существуют косметичка, то есть вот эти все шаги, по которым мы ведем новичка, и новичок знает, что делать шаг за шагом. Вы здесь присутствующие прекрасно знаете, что нужно делать. И вот ты хорошую фразу сказал, есть бизнес, значит, нужно что-то делать. И здесь, если проводить аналогию с наемной работой, да, на, на любой наемной работе есть должностные обязанности. Правда? На любой работе есть должностные обязанности, они есть и у нас, эти должностные обязанности. И ситуация, в которой человек не выполняет свои должностные обязанности, чем заканчивается в наемном труде? Увольняет. Его увольняет, потому что не исполняет свои трудовые обязанности. Из ламбре вас никто не уволит. В ламбре все проще, вы просто перестаете получать деньги. Вы просто, у вас падает доход, потому что вы не выполняете свои должностные обязанности. И э, если ты говоришь, это действительно бизнес, и если есть понимание, что у меня есть определенные должностные обязанности, я их должна выполнять, если я хочу получать деньги. Ну Все очень просто. И э, хорошо, что ты вот сегодня это... Это понимание озвучило, то есть у тебя оно появилось, и, и, и таким хорошим мотиватором становится, когда этот доход падает. Да? То есть мы начинаем понимать, что ага, надо что-то делать, иначе делать совсем швах. Будет лучше, будет, будет безболезненнее, если это понимание сохранять тогда, когда у вас есть доход. И помнить о том, что так будет не всегда. Если я не прикладываю никаких усилий, так будет не всегда. Если э, суметь вывести себя на вот такой уровень понимания, то вы не будете себе позволять себе падать куда-то совсем в низкие доходы. Но, но кому-то, может быть, это нужно для того, чтобы оттолкнуться от совсем такой вот ситуации и начать делать. Это уже другой уровень осознанности, это другой уровень отношений, это другой уровень ответственности, и его в себе нужно воспитывать. Это один из навыков предпринимательства. Предприниматель – это человек, который сам несет ответственность за то, что происходит в его жизни, в его бизнесе. И он это осознает, и, соответственно, он взращивает в себе чувство ответственности и понимание, что желательно не доводить дело до какого-то вот критической ситуации, потому что, если говорить про линейный бизнес, то в линейном бизнесе есть точка невозврата, из которой ты не сможешь уже просто выбраться, ты не сможешь восстановиться, это становится невозможно. В сетевом такой точки практически нет. Можно начать с, любой, с любого момента, когда появилось понимание, что нужно двигаться вперед. И вот если мы сравниваем, сравниваем вот эту ситуацию с наемной работой, а, но мы с вами не наемно не на наемной работе, мы с вами в предпринимательстве. И ключевое отличие заключается в том, что если на наемной работе человеку прописывают его должностные инструкции, ему кто-то их дает сверху, у, них есть, у него есть начальник, у нас с вами начальника такого нет. Вернее, у нас есть он, это мы сами. И должностную инструкцию прописывать нужно будет нам самим. Если вы ждете, когда кто-то вам это все пропишет, это значит, вы сейчас находитесь, в состоянии, в мышлении наемного работника. Вы себя не вывели в состояние предпринимательства. Предприниматель ⁇ это человек, который сам составляет все необходимые для себя инструкции, планы, список дел и так далее. Здесь нет человека, который вам это сделает. Нет. И, и поэтому я еще раз, я еще раз хочу сделать на этом акцент. Людмила, ты прекрасно знаешь те действия, которые нужно выполнять. Отчасти ты их уже перечислила. Ну тогда, может быть, как выстраивать работу вот с новичками? Хорошо, как может выстраивать? Быть, ну, Давай. Угу. Это, может быть, это... какой-то... Может быть, все-таки вот как, в какой-то степени вот эти вот, типа, ну, не совсем уж на должностное обязательство прописать, допустим, договориться, договориться с ними, что... Мы с вами будем вот тогда-то созваниваться, там говорите, что вот, ну, вот какие-то, вот если мы уже все знаем, то получается какие-то вот должностные обяз обязанности, но они, конечно, не такие будут, что вот прям обязательно, да, но вот в любом случае, они, если только начинают, они же должны, вот ну, что-то знать, если они этого не будут делать, то не будут, это, это, поэтому с ними все равно как-то вот, ну, вот что-то прописывать надо, получается, да, поначалу. Договориться, договориться с, с любым человеком, с которым у вас есть взаимоотношения, в бизнесе, не в бизнесе, договориться – это всегда очень хорошо. Договориться в самом начале. И договориться с новичком, который… Причем, понимаешь, сейчас же непонятно, про какого новичка мы говорим. да? Он пришел на что? Он пришел просто пользоваться продуктом, он пришел сюда зарабатывать, он пришел подрабатывать или он еще не знает вообще, зачем он пришел. Новички же разные. Исходя из этого, ты будешь с ними создавать разные договоренности. И здесь нужно включать разум для того, чтобы одно отличить от другого, и чтобы для каждого из них составить какие-то свои договоренности. И это будут твои договоренности, как ты считаешь нужным. Еще один момент, на который хочу обратить внимание. Не будет так, что вы сейчас вот что-то придумали, какую-то систему, и она у вас вечная, она у вас не меняется. Такого нет она постоянно нужно проверять постоянно на практике нужно тестировать смотреть что работает что не работает и поэтому мы всегда находимся вот в этой спирали трех, трех составляющих это действие результат анализ действие результат анализ действие результат анализ постоянно беспрерывно ты например говоришь ага я хочу составить договоренности со своими новичками Составляешь, как ты понимаешь, да, угу. как, какой, там, мы там созваниваемся, еще что-то, еще что-то, какие-то правила создает в ваших отношениях. И начинаешь угу. с людьми прорабатывать, и смотришь, что работает, что не работает, какие-то коррективы будут. И постепенно у тебя складывается понимание, как это вообще должно быть. И это тоже не навсегда. Это тоже не навсегда, это тоже будет меняться, потому что будут появляться новые идеи, будут появляться какие-то новые факторы, еще что-то будет появляться, и у тебя все время будет эта система меняться. Пример хочу привести ту же косметичку. У меня сейчас к вам огромная просьба не давать никому ссылку на бот косметички, потому что он не работает, если кто-то заметил. Я, как вы можете сейчас работать с косметичкой? Вы можете взять материалы из косметички и индивидуально высылать материалы. Я сейчас со своими новичками работаю именно так, я им просто высылаю. Во-первых, а, а, во буду менять ресурс, на котором косметичка, ну, то есть бот буду менять систему, да. Это раз. Во-вторых, я сейчас переписываю вообще саму э, косметичку. Я кое-что хочу добавить, видоизменить, потому что я вижу, что не до конца она срабатывает так, как я хочу. Я тоже буду вносить изменения. И, и всегда так. В звонках то же самое. Я звоню и анализирую. Звоню, получаю какой-то результат, анализирую, что сработало, что не сработало. Дальше снова делаю, анализирую и смотрю опять на результат. Это беспрерывный процесс, поэтому нет, нет какого-то готового решения, который даже вот мы сейчас вот о чем-то говорим, будут появляться какие-то мысли. Они не навсегда, они не жесткие. Учитесь самостоятельно анализировать результаты и вносить изменения в свою систему, в свою работу. Это тоже один из знаков предпринимательства, который позволяет приближаться к тем результатам, которые мы поставили. Здесь нет а, человека, который будет вам говорить, ты вот здесь неправильно делаешь, давай делай по-другому, тогда у тебя будет лучше. Да, есть наставник, с которым mm -hmm. можно посоветоваться, но хороший наставник mm -hmm. всегда сначала спросит, а что ты сделала, какой результат получила и что ты, как ты думаешь, не работает, почему не работает. По крайней мере, я всегда так э, работаю, я сейчас не даю никому готовых э, рецептов. Моя задача, как наставника, сделать так, чтобы вы сами научились мыслить, анализировать, корректировать и действовать. И что касается, тоже очень правильно заметила, не все действия приносят результат. И один из навыков предпринимательства уметь действовать до результата. До результата. Делаешь, не получается, снова делаешь. Опять не получается, что-то меняешь, снова делаешь, и может опять не получиться. И ты действуешь, меняешь, изменяешь, что-то вносишь, какие-то коррективы, но продолжаешь делать до тех пор, пока ты не получишь тот результат, который ты захотела. Вот это навык предпринимателя. Не останавливаться, не сдаваться. 90% не получают никакого результата в сетевом бизнесе, потому что они сдаются на этапе, когда у них что-то не получилось. Они попробовали, у них не получилось, они решили, это не для меня. Да это угу. не для тебя, ты просто не отработала еще свои навыки, не дошла угу. еще до того момента, когда ты научилась делать так, чтобы у тебя был результат. Угу. И э, по поводу не навязываться и быть полезной. Хорошо, что э, у тебя есть опыт, у тебя есть э, клиенты, которые тебе дают обратную связь, что ты полезна. Это здорово поддерживает, да, это подпитывает. И ты понимаешь, что ага, есть, оказывается, да. ситуации, когда я действительно полезна. Правда? Да? Да. Это действительно да. нужно. Да. И а, если у тебя возникает вот это ощущение навязывания, нужно опять-таки сесть и подумать, а, что именно вызывает это ощущение. То есть может быть реакция людей, может быть еще что-то. Почему? Может быть ты и придумал это себе исходя из каких-то там своих соображений. Потому что, опять-таки, вернемся к, к аналогии с наемной работы. У вас есть должностные инструкции. Скажите, кого из руководства, из ваших начальников волнует, какие вы эмоции испытываете, исполняя эти должностные обязанности? Это никого не волнует абсолютно. Есть работа, которую нужно сделать. И, и, и ты ее делаешь, если ты хочешь остаться на этой работе и хочешь за это получить деньги. Твои переживания по этому поводу мало кого интересуют. И ваша задача поставить себя на место такого начальника. Сказать себе, это, это работа, которую надо сделать, и нечего тут развозить сопли. Если вы уйдете в эти переживания, если вы уйдете во все эти вот это вот копание в своих эмоциях, вы рискуете либо остановиться, либо вообще не начать делать, и дело опять остановится, потому что вы уйдете опять в эмоциональную сферу. Когда, когда я говорю в первых деньгах, что нужно в клиентский чат пригласить всех из телефонной книги, которые есть в WhatsApp, например, это означает ровно, что нужно всех подряд пригласить не думая ни о чем вообще, не испытывая никаких по этому поводу эмоций. Просто нужно это сделать. И то же самое, если ты для себя решила, что ты э, всех прозваниваешь с какой-то периодичностью, ты просто это делаешь, если ты видишь, что реакция людей не очень доброжелательная, можно об этом поговорить. Можно, можно прямо спросить, что... Э, то есть не звонить, не звонить, то есть стоит, не стоит, вам интересно, неинтересно и так далее. Нужно просто взять обратную связь у человека. Если вы чувствуете, что на той стороне, на той стороне условно говоря, провода да, у человека какие-то, ну вы считываете какие-то не очень позитивные эмоции. Просто надо напрямую спросить. Не, не бойтесь разговаривать о вот этих вещах. Вы получаете обратную связь, вы можете узнать много интересов, вы можете узнать, что вы позвонили не вовремя, вы можете узнать еще что-то, да, что еще какие-то могут быть ситуации. Это к вам вообще никакого отношения может не иметь. И вы, а, а если вы это не проговорите, вы себе придумаете. Вот, поэтому что касается не навязываться, здесь нужно понять, просто понять, откуда это ощущение возникло. Либо это мое внутреннее, я себе тут это накручиваю, либо это действительно реакция с той стороны. Если с той стороны, проясни, спроси. Okay. И, и исходя из ваших договоренностей, можно же тогда и договориться, исходя из этих договоренностей, выстраивать свои отношения. Okay. И Каждый раз об этом говорю, скажу еще раз. Если мы говорим с точки зрения бизнеса, сетевого бизнеса, если в вашей команде не появляются новые люди, ваш бизнес затухает. Он не стоит на месте, он затухает. Вы это должны четко осознавать. Если в вашем, в числе ваших клиентов не появляются новые клиенты, Ваша клиентская база затухает. Если у вас не появляются новые партнеры, ваш бизнес затухает. И он mm -hmm. рано или поздно затухнет. И а, если, мы mm -hmm. про, если мы говорим про те шаги, которые нужно делать, то здесь можно начать с того, да, то есть в чем суть нашего бизнеса. В чем суть нашего бизнеса? Иметь партнеров, которые развивают свой бизнес, и иметь базу клиентов магазин. Да, у нас, у нас, у нас есть две задачи: первое создавать личный оборот и создавать групповой mm -hmm. оборот. Ничего другого нет. Mm -hmm. Личный оборот мы создаем с помощью клиентов, групповой оборот мы создаем с помощью партнеров. Соответственно, mm -hmm. мне нужны. Клиенты – мне нужны партнеры. Я для себя выбрала схему, систему работы, то есть мало самой научиться создавать личный оборот. Если мы хотим создавать нашу команду партнеров, нам необходимо создать систему, которую мы можем передать. Потому что очень часто у хороших продавцов бывает так, что человек умеет создавать личный оборот, но он не может передать этот навык. И, и, и поэтому как людей, которых он приглашает, они остаются, если нет там вышестоящего, вышестоящего наставника какой-то системы, они остаются ну вот так вот. У кого-то так прямо скрипит, у кого не знаю. У меня, наверное, ветер сейчас отключился. А, Я это у не тебя не... ветер? Uh -huh. Не, ну ты, ты совсем не отключайся, ты вроде в наушниках. О, точно, у тебя, Людмила. <свят> это у тебя ветер так шумит. Вот, соответственно, получается по шагам как? Первое, научиться самой создавать личный оборот, понять, как я это создаю, передать эту систему дальше, и тогда у нас возникают, появляются партнеры. И именно из этой системы у меня выстроена вся работа. То есть сначала идет косметичка, просто знакомит с ассортиментом, плюс еще сейчас хочу добавить кое-какие моменты для того, чтобы у людей было понимание, как они могут сэкономить или заработать. Вот. То есть на этом этапе уже немножко расскажу, потому что для клиентов это тоже важно начать об этом слышать, по крайней мере. Вот. Дальше. Следующий этап. Эта организация работает с клиентской базой. Первые деньги, первая часть посвящены абсолютно этой, вот, только этой задаче. Все инструменты по работе с клиентами, создание клиентского чата, наполнение клиентского чата и так далее. То есть важно наработать эту клиентскую сеть, потому что вот, исходя опять-таки из своего опыта, исходя из той практики, которая у меня есть на сегодняшний день, у меня появилось убеждение, Достаточно такое твердое, что для начинающих консультантов первые их партнеры появятся из числа их благодарных клиентов. Здесь важно понимать, что это не значит, что там у меня будет 2-3-4 благодарных клиента, и из них, я, ну, то есть кто-то из них станет партнером. Наша задача создавать постоянный поток, постоянный поток клиентов. И здесь вы должны для себя определить, как, я, как мне комфортно работать, как я умею работать, онлайн или офлайн, Что мне ближе? Начать с того, что у вас лучше получается. Если у вас лучше получается офлайн, начните с живой работы. Если у вас лучше получается онлайн, начните с онлайн работы живой, потом будете подключать. В случае с оффлайн тоже начнете с оффлайн, потихоньку начнете изучать онлайн и будете подключать еще эти инструменты. Но и в том, и в другом случае ваша задача наполнять вашу клиентскую базу новыми людьми, из которых вы будете отбирать. У меня это убеждение появилось из опять таки из наблюдений. Я вижу, что хороший партнер, хороший партнер получается в том случае, если он любит, парфюмерию косметику если ему близка тема красоты у него это в числе его ценностей и поэтому э, этот человек с удовольствием работает с этим продуктом и несет эти знания дальше если у человека нет этой ценности для него это не важно ему будет сложно работать с нашим продуктом ему сложно будет продвигать этот продукт и поэтому э, Скорее всего, первые ваши партнеры появятся из, вашего, из вашей клиентской базы, которых вы дальше будете вести. А первые шаги вы знаете, которые нужно совершать. То есть, опять-таки, его научить работать с его клиентской базой. Сейчас, подождите. А вот вопрос. Да. вопрос у меня небольшой. Вот у нас сейчас в помощи есть, вот выкладывают картинки. Но если мы картинки просто перенесем в свой э, вот, клиентский чат, э, то ну, как-то это вот, ну вот, как слуху там или еще что-то, то есть каждый вот получает вот это видео, надо комментировать своими переживаниями, там, я попробовал, там еще что-то. И как это вот словами, или вот это, вот это мне кажется, что в этом чате как, голосом, может быть, не навязчиво ли тоже? Или если видео. Людмил, в курсе про клиентский чат я все рассказала. Начнем с того, что картинки, которые и видео, которые выкладываются в видеороликах, они не для клиентского чата. Они не для клиентского чата. Они для, а для статуса в WhatsApp, для stories в Instagram. Куда вы можете наложить свой текст при желании? Вы можете создать свою аудиодорожку и сделать этот ролик уникальным. Если нет времени, вы можете просто выкладывать в статусы и в сторис так, как оно есть. Это лучше, чем совсем ничего не выкладывать. Вы тем самым напоминаете всему вашему окружению о том, что вы являетесь консультантом компании Ламбре. Даже вот по выложенным в статус готовым роликом у меня у меня постоянно идут заказы. Но я это делаю каждый день. Я каждый день выкладываю статус. Эти ролики. Любой из чата выбираю. Если там какие-то акции, то значит еще акции и так далее. Эти ролики не для клиентского чата. Клиентский чат – это ваша индивидуальная территория. Там должны быть вы, ваши ощущения, ваши результаты. Ваши отношения, ваши ролики, ваш видеоматериал, ваш контент. Готовый материал может там появляться иногда. Поэтому, если э, есть желание настроить работу в клиентском чате, вернитесь к материалам клиентского чата. Вернитесь к материалам первых денег. Проработайте еще раз. Вот. Поэтому, Людмила, мы сегодня не будем составлять тебе список задач. Mm -hmm. Ты это сделаешь сама. Mm -hmm. Если тебе нужна какая-то обратная связь, ты можешь составить, прислать мне как своему наставнику. Мы с тобой вместе посмотрим mm -hmm. на этот список. Если нужно, внесем какие-то коррективы и ты начнешь делать. Mm -hmm. Хорошо? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, поэтому становитесь в роль начальника самого себя сами себя контролируйте сами себе пишите списке если вы понимаете что совсем затык у вас есть наставник но как наставника я буду вас вести точно так же как всех остальных сначала вы идете настраивать работу с клиентской базой, потому что на сегодняшний день я пока не вижу, что у кого-то из вас эта работа выстроена идеально. Если бы она была выстроена идеально, ну как идеально, условно, я условно говорю, у вас бы не было затыков со следующим этапом, с, с новыми людьми. Поэтому начать Если можно. Если бы да? то, выстроено было идеально, то был бы товарооборот. Да, да, да. Был бы товарооборот, были бы кандидаты в партнеры, то есть у вас эта воронка заработала бы. Потом уже опираясь на этот результат, можно было бы приглашать другие целевые аудитории не из клиентского чата, и можно было бы уже с другими целевыми аудиториями работать. Но пока вот, вот эту работу не выстроить, Дальше вам будет двигаться, двигаться, дальше двигаться будет очень тяжело, потому что нет фундамента, потому что нет базы, потому что нет уверенности, потому что нет понимания, что я буду делать с этими людьми. Начните с, с, с самого первого уровня. Начните. Отработайте это. Хорошо. Есть ли вопросы у других участников нашего сегодняшнего чата по этой теме? Нет, по этой теме И так понятно. все понятно. Все понятно. Вот. И резюмируя, действительно хочу еще рассказать, что что да, в бизнесе нужны постоянные действия. Это правда. Ежедневные регулярные действия. Если вы хотите, чтобы он у вас развивался. Да, не все эти действия будут приносить семинутный результат. Это правда. Наша задача научиться работать на отложенный результат. Это тоже качество предпринимателя. И третье – это стать самому себе начальником. И не ждать, что кто-то вам это со стороны сделает. Никто не сделает. Возьмите ответственность за свой бизнес в свои руки. Начните делать. Будете ошибаться. Ошибки – это вообще чудесно, это замечательно. Вы понимаете, как не надо. И лучше делать плохо чем не делать никак делая плохо вы начнете однажды делать хорошо а делая хорошо однажды начнете делать идеально таков путь и последний наверное чем хочу зафиналить нашу сегодняшнюю встречу такой мыслью наш бизнес это не на один день Потому что путь развития наших навыков и развития нашей личности с точки зрения предпринимательства – это дело не одного дня. Если бы мы с вами личностно и по нашим навыкам соответствовали бы этому бизнесу, у нас был бы уже результат. Если у нас нет этого результата, значит, нам нужно что-то подтягивать, нам нужно где-то дорабатывать. А это все процесс, это все требует времени, это требует все вложения, сил. И всего-всего, и знаний. да, То есть какие-то знания. То есть это процесс, он требует времени. Это нужно принять. Иногда дорога бывает гораздо интереснее, чем цель, к которой ты идешь. Вот, чего я вам, собственно говоря, и желаю. А когда товаров придет? Думаю, зададут, не зададут этот вопрос. Машина в пути. Машина в пути. Значит, из того, что я знаю, на этой неделе еще не было информации. К сожалению, что касается логистики, как сроки, так и стоимость доставки сильно увеличились из-за того, что там все теперь по-другому. Вот, поэтому прогнозировать, поскольку это первая машина после всех этих обстоятельств, то мы даже прогнозировать сроки не можем. Но пока все идет нормально, пока, пока все, пока движется, поэтому я очень надеюсь, что вот ближайшие, там сегодня-завтра какая-то информация будет, я обязательно вам напишу. Следите за информацией в чатах, ладно? Спасибо. Спасибо. Вот, так что ждем. Так, ну что, тогда на сегодня мы закругляемся будет писать планы по ежедневным действиям да. ну понятно что сами ну, кто из тех кто присутствует кто напишет елена елена фарева Занил, ты будешь писать нет да только вот надо рассчитать где тут народственность и что делать назвать а ну я в первую очередь буду сейчас это последняя неделя у нас же еще это, можно сказать, как это, это магическая неделя. Да. Сейчас еще это выпишу кому, ну вот звонки буду перв... звонки. здесь в первом звонке. Да. да. Обязательно, я... обязательно, mm. обязательно что-то сделай по поводу новых людей. Обязательно, mm. просто вот обязательно. Mm. Выйди, выйди в люди. Mm -hmm. Хорошо. Хорошо? Все, друзья, осталось меньше минуты, в любой момент может прерваться наша с вами встреча, поэтому не будем этого ждать, мы ее закончим сами. Всем продуктивного завершения июня, недели продуктивной, да, и желаю вам вырасти в течение этой недели в качестве предпринимательского бизнеса хотя бы на одну ступеньку, помочь себе взрастить себя. Всем счастливо. Всем пока. пока. пока. Спасибо всем. всем. Пока. Спасибо, Спасибо всем за встречу. Пока. До свидания.